Добрый день, меня зовут Светлана и я представляю ФКБУ ЦЕКИ Минцифры России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Можно ли создать мероприятие по информатизации на несогласованный объект учета? В соответствии с подпунктом Б пункта тридцать два положения, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от десятого октября две тысячи двадцатого года номер тысяча шестьсот сорок шесть. Сведения о мероприятиях по информатизации включают уникальный идентификационный номер объекта учета, на который направлено мероприятие по информатизации, присвоены объекту учета в Федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. В соответствии с пунктом 12 положения, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 года сорок 644, в случае соответствия размещенных в системе учета информационных систем сведений, требованиями, предусмотренным пунктами 9 и 10 настоящего положения и требованиями методических указаний по учету Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, присваивает в установленном порядке объекту учета уникальный идентификационный номер. Таким образом, мероприятие по информатизации можно направить только на согласованный объект учета. Какой код ОКПД-2 возможно применить для закупки аренда доменного имени? Для закупки аренда доменного имени возможно применить код ОКПД-2, Шестьдесят три точка двенадцать точка десять точка три ноля содержание порталов в информационно-коммуникационной сети интернет. В каких случаях заполняется подраздел один точка два контрольно-надзорная деятельность раздела один показатели результативности цифровой трансформации Впцт?